Рад Аплодисменты. Пьянка. Шедевр, шедевр забивает, 22 номер, дело еще 4-0. Даже по ходу этого сезона а, Динамо Гуфка реализовала после стандарта и вот он гол, вы посмотрите, какой гол, Линник. Браво, просто браво на девятой минуте, открывает счет в этом матче. Загляди, ну, загляденье, загляденье, конечно... Аплодируем мы. Ну, дальше... Хорошо всё, всё. Такой линьник будет бить ударой! Линьник! Браво! Браво, Настя! Браво! 5-0! Просто села паутинку. Просто села паутинку. Идёт подача.